Всем привет! Мы приехали в город Перуральск рассказать про стрит -фуд, про особенности кухни, познакомиться с владельцем компании «Вкус улиц». Пойдемте! Максим, добрый день! Расскажи, пожалуйста, нам про вкус улиц. Мы готовим блюда разных стран мира. В основном, приоритет у нас на шорму, на бургеры. Сколько ты вообще времени э, разрабатывал проект франшизы «Под вкус улиц»? Было ли изначально задумано? К нам э, поступило предложение от телеканала «Пятница». Они в нашем городе э, снимали ролик, э, назывался проект «И да, я люблю тебя». Э, надо было быть глупцом, чтобы отказаться. Мы согласились, и э, у нас э, в заведении прошли съемки ролика. Мы благополучно об этом забыли. Проходит э, два месяца, и э, передача выходит на телевидение. И сложилось впечатление, что в этот момент все просто выключили свои телевизоры, сели в машины и поехали вот в этот маленький павильон. То есть там было ожидание полтора часа. упакованная франшиза если да, limited... у нас есть несколько форматов то есть, есть экспресс формат это заведение павильонного типа с небольшой посадочной зоной с площадью около 40 квадратных метров как раз мы недели назад запустили такой формат в городе кемерово うm. небольшой павильон с посадкой в центре города он будет стоить от миллиона рублей. Что входит в миллион? Это оборудование? Это оборудование, которое нам м поставляет наш аффилированный подрядчик компания Project Group. Разработка меню, обучение персонала, право пользования торговым знаком, полностью закуп продуктов первый Реклама. маркетинговая компания, рекламная на открытии. Мы полностью приезжаем своей командой, обучаем персонал, присутствуем Реклама. во время открытия. Приложение Да, у нас есть приложение в кусолец. Для либо оно работает на прием предзаказа, да, либо на доставку. В случае, если нет агрегатора в городе, то мы это приложение используем для доставки. Меню меняется? Мы э, динамично меняем меню в процессе в зависимости от трендов рынка, в зависимости от ментальных особенностей региона. Покупая франшизу, я могу сам принимать решение, допустим, закупки оборудования или закупки ингредиентов? Или да, вы, конечно, мы, мы делаем технологический проект, э, там уже спецификации перечислены, э, те модели оборудования, с которыми мы имеем долгосрочную практику эксплуатации, но мы, мы рекомендуем поставщиков, с которыми mm. мы работаем. Скажи, пожалуйста какие были рекорды по приготовлению шаурмы в день 300 порций шаурмы в день мы готовили мы используем технологию приготовления мяса на жарочной поверхности на гриле то есть мы используем не бедро а филе заранее его маринуем и в течение дня жарим равными порциями в зависимости от спроса потребительского сколько времени занимает Реализация проекта. Реализация проекта и сколько, когда я верну свои деньги назад? Основное влияние на запуск проекта оказывает состояние помещения, то есть насколько глобальным будут строительные и ремонтные работы в нем. Но в среднем этот срок составляет 2 месяца. ну 60 календарных дней с момента подписания договора аренды до официального открытия. Срок купаемости проекта в случае экспресс-формата, о котором okay. мы говорили ранее, от 12 до 18 месяцев, до полутора до лет. Бывали прецеденты, когда мы собственные заведения купали за 2 20 три месяца. Но это, скорее всего, частный случай, нежели чем практика. То есть ориентироваться стоит на 12 месяцев. Это реальный результат. Давай позовем владельца франшизы в городе Перуальск. Пусть он расскажет о своих плюсах. Дима, привет! Расскажи, пожалуйста, как владелец франшизы Вкуса улиц, сколько времени у тебя пришло на принятие решений, сколько ты потратил денег и когда ты вышел на безубыточность то что нужно сотрудничать с ним наверное я понял после нашей первой встречи и он меня как-то заразил своей энергией харизмы мне понравилось их заведение и я как-то внутренне для себя решил что да мы будем это делать три месяца мы потратили открылись за год за год я думаю да мы окупили свои вложения что ты порекомендуешь будущим владельцам франшиз чтобы они быстрее открывались проекты и реализовывались, как вот вы в Первое на первое, я, наверное, порекомендую всем, что надо быть готовым к работе 24 на 7 первые несколько месяцев. То есть это постоянный контроль, это и обратная связь с гостями, это и контроль кухни, это и работа с персоналом. То есть все нет чего-то неважного. Все, важно все. То есть если ты живешь своим проектом, если ты вникаешь в каждую сферу деятельности, начиная от выбора, кто вам возит фарш, из говядины и заканчивая где вы заказываете салфетки какой фирмы, у вас все получится приходите во вкус лец мы вас ждем